Всем привет! Меня зовут Настя и это второе видео из серии макияжа с палеткой от Sleek. Напомню, что эта палетка Storm 578 и она очень универсальная, потому что в ней есть как матовые, так и сатиновые тени. Точно так же в ней есть как нюдовые, так и яркие цветные тени, поэтому а, я действительно ее рекомендую вам. И сегодня мы будем делать вот такой вот матовый коричневый э, смоки. И для этого мы будем использовать трое теней из этой палетки. В принципе те же самые тени, которые мы использовали э, в в прошлом видео это будут светло-коричневые светло тени Calm Before the Storm, темно-коричневые тени Eye of the Storm и такие тени цвета шампани сатиновые, пеламутровые, которые называются Snow Storm. Итак, я уже подготовила полностью лицо к нанесению теней. Я нанесла базу, тональный крем, консилер, бронзер, хайлайтер и так далее. Поэтому сейчас мы можем переходить, собственно, уже к глазам. А в этом макияже я не буду использовать базу под тени, потому что в роли базы мне будет служить коричневый карандаш. Итак, я беру коричневый карандаш. У меня коричневый карандаш от NYX цвет браун он довольно-таки мягкий поэтому им будет очень удобно наносить карандаш и растушевывать очень важно брать мягкий карандаш для построения формы и также для зарисовки века для смоки eyes, потому что если вы возьмете твердый карандаш, то вам будет очень-очень сложно, во-первых, для начала его нанести, а также после этого будет очень сложно его растушевать. Итак, я зарисовала полностью все свое подвижное веко, и то же самое я сейчас делаю с нижним веком. То есть я просто хорошо-хорошо прорисовываю во-первых, линию роста нижних ресниц, так же, как и линию роста верхних ресниц я уже прорисовала. И опускаюсь чуть-чуть вниз, но не сильно, потому что сейчас я буду все это растушевывать кисточкой. Помним, что в смоке айс мы обводим полностью вверху и внизу глаза. Конечно же, мы так мы не оставляем. Дальше я беру маленькую язычковую кисточку, вот такую вот. Вы можете взять немножечко побольше. И я начинаю оттягивать край моего карандаша. Обратите внимание, что я не растушевываю тот цвет, который я нанесла непосредственно на все подвижное веко. Я оттушевываю лишь края потому что здесь у нас должен остаться насыщенный свет цвет а уже здесь у нас идет растушевка то же самое я делаю и на нижнем веке то есть я просто оттушевываю край и также с помощью карандаша очень легко вы можете построить форму, да, то есть помним, что если мы хотим вытянуть глаза, если у вас круглые глаза и вы хотите вытянуть, то мы растушевываем тени, карандаш, все-все-все мы растушевываем к виску. Вот, собственно, так, как сделала я, то есть вы можете увидеть, что у меня идет вот такая вот как бы линия, да, то есть я вытягиваю все к виску, и здесь я уже все подтушевываю. Здесь ни в коем случае мы не делаем вот таких движений, иначе вы визуально опустите кончик глаза, и ваш глаз будет выглядеть визуально грустным. Если же вы наоборот хотите сделать глаз круглым, то тогда мы растушевываем все четко вверх здесь, то есть по верхнему веку. Также мы растушевываем вот здесь вот эту зону тоже вниз но здесь все равно мы растушевываем все в сторону для того, чтобы соединить, чтобы у нас не было да, вот таких вот полос и непонятных каких-то пятен и так, после того, как мы нанесли, растушевали карандаш нам нужно закрепить теперь карандаш, как я уже говорила, карандаш служит в роли базы поэтому, собственно, базу нам сейчас нужно закрепить тенями я буду сейчас наносить на все э, подвижное веко э, темно-коричневые тени. В этой палетке это Eye of the Storm. И именно этот оттенок я сейчас нанесу на все подвижное веко. Здесь я использую вот такую вот плоскую, но уже побольше кисть, для того, чтобы было удобней э, наносить Тени. Я сейчас ничего не растушевываю, помним, что такой кисточкой мы ничего не тушуем, такой кисточкой мы только лишь наносим тени. И вот такими вот похлопывающими движениями я как бы вбиваю тени. Аккуратно проходимся вот здесь, вот обязательно не пропускайте эту часть, потому что здесь потом остаются ровные светлые линии дальше точно так же я наношу эти же тени, но уже на нижнее веко тоже самый темный цвет у нас будет у роста у линии роста нижних ресниц дальше у нас будет уже идти растушевка не забываем соединять верхнее веко с нижним, для того, чтобы у нас потом не получилось две разные части. Так, дальше я беру бочонок поменьше и уже растушевываю все, что я нанесла сейчас. Но я потом все равно буду еще в складку вводить темные тени, темно-коричневые, поэтому... Я сейчас делаю все просто быстренько. Теперь, дальше я беру бочонок побольше. И сейчас я буду наносить светло-коричневые тени. В этой палетке это Calm Before the Storm. Итак, я наношу светло-коричневые тени на, пушистую, на пушистый бочонок. И я сейчас их накладываю чуть выше складки, То есть я растушевываю, оттушевываю темно-коричневые тени, я как бы стараюсь оттушевать их в коже, да, чтобы получился плавный переход из темно-коричневого в кожу. Точно так же я наношу на нижнее веко. То есть я как бы с помощью этих теней растушевываю темно-коричневые тени. И теперь после того, как я уже сделала, нанесла этот переходной оттенок, я буду добавлять а, темно-коричневый в складку. Я возьму тот же маленький бочонок, беру те же самые темно-коричневые тени, которые в этой палетке это Eye of the Storm. И теперь я наношу эти темно-коричневые тени, собственно, в складку и оттушевываю все это. Точно так же я наношу их еще больше на нижнее века, соединяю две стороны. И здесь я все оттушевываю в диагональ. Если вы боитесь, что вы поставите какое-то пятно да, с помощью вот такой вот кисточки, то возьмите тот же бочонок побольше и уже чистой кисточкой просто оттушуйте темно-коричневый в светло-коричневый. А дальше я беру перламутровые тени цвета «Шампани». В этой палетке это тени, которые называются Snowstorm. И я наношу их под бровь. И также с помощью этих теней я растушевываю светло-коричневые тени, которые я уже нанесла перед этим. Я не боюсь заходить на... Все, что я уже нанесла, потому что мне как раз наоборот сейчас нужно все это хорошо растушевать, для того, чтобы у нас не было никаких плавных, ой, никаких четких линий, наоборот, нам нужно добиться плавных переходов. И те же самые тени перламутровые, я буду наносить в внутренний уголок глаза, для того, чтобы поставить здесь блик. Но для того, чтобы придать этим теням яркости, так сказать, да, и жизни, потому что они продержались дольше, я сначала нанесу это глиттер праймер от NYX, но его можно также использовать и под перламутровые тени, например, или под шиммерные тени, для того, чтобы они выглядели поярче и держались подольше. Я наношу этот праймер только на внутренний уголок глаза. И здесь уже с помощью любой кисточки вы можете наносить эти тени. Дальше я возьму сейчас черную гелевую подводку. С палеткой мы уже закончили. И прорисую верхний, верхнюю линию роста волос И также я нанесу черный на слизистую В принципе, здесь можно то же самое сделать и с помощью коричневого карандаша Как я делала в предыдущем видео в дневном макияже Но мы все-таки делаем Smoky Eyes И это скорее вечерний вариант Поэтому я буду использовать черную гелевую подводку от Inglot Так, я беру... У меня она вот в такой баночке, поэтому я буду наносить с помощью кисточки для подводки. Для начала я прорисовываю зону роста ресниц, линию роста ресниц. Дальше я беру тот же, ту же кисточку маленькую язычковую, которой я растушевывала карандаш, и то же самое я делаю с подводкой, я ее растушевываю вверх. Вот, и обратите внимание, насколько же сразу у нас э, стал ярче этот глаз по сравнению с этим. Просто потому, что мы выделили э, линию роста ресниц. Ну, собственно, то же самое я делаю со вторым глазом. Если вам кажется, что вы где-то зашли чуть-чуть да, больше, чем вам хотелось, то просто возьмите кисточку с коричневыми тенями и просто их еще раз нанесите. И теперь, собственно, я нанесу эту же подводку на слизистую. Же также не забываем соединить подводку на нижнем веке и подводку на верхнем веке, для того, чтобы точно так же, как и с тенями, у нас не получилось две разные полосы. И также я еще пройдусь подводкой. Вот здесь вот, на, так сказать, верхней слизистой. А для чего мы все это делаем? Если у вас круглые глаза большие, или же просто, в принципе, вы любите уменьшать визуально свои глаза, то... Если вы наносите э, темную подводку или темный карандаш на э, нижнюю слизистую, на верхнюю слизистую, то вы визуально уменьшаете свои глаза. Ну и в принципе наш макияж уже практически готов. Сейчас я нанесу э, тушь. И перейду к губам. Итак, на реснице я нанесла тушь от Maybelline. У нее очень крутая такая вот изогнутая кисточка. И мне очень нравится, потому что у нее она силиконовая. И на губы я сейчас нанесу такой вот персиковый карандаш. И потом я нанесу блеск. Потому что так как у нас все-таки смоки Eyes... Матовый, то мне хочется добавить на губы больше блеска. Итак, вот такой вот матовый коричневый смоки у нас с вами получился. Я надеюсь, что у вас он тоже получится. Если у вас есть какие-то вопросы, то, конечно же, пишите, задавайте их в комментариях. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Обязательно ставьте лайк. Ну и, конечно, не пропускайте все последующие видео. Огромное спасибо, что смотрите меня. Увидимся!